Восемь лет я не был дома, А на душе полынь не трава. Я хотел бы по-другому, Но судьба всегда права. зашалила мое сердце То в голову, то не спеша оторванется. Мое детство, на обрыв у ертыша, обернусь я легкой птицей, под ракетовым кустом Полечу к родным сорницам, попроведать отчий дом у -у -у. Обернусь я легкой птицей. Под ракетовым кустом Полечу к родным сорницам Попроведать отчий дом. в жизни разные дороги Был на Вятке, на Дону Повидал я братья много Мир нажил, прошел войну А на гусином перелете Заложили новый храм Как вы, мама Живете, скоро я прибуду к вам, Обернусь я легкой птицей Под ракетовым кустом, Полечу к родным сороницам, Попроведать отчий дом, Обернусь я легкой птицей. Под ракетовым кустом Полечу к родным сорницам Попроведать отчий дом Обернусь я легкой птицей под ракетовым густом, полечу к родным зарницым, попроведать отчий дом. Обернусь я легкой птицей под ракетовым густом, полечу к родным сорницам, Проведать отчий дом.